если так голова светится. Ну, в эфире. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 19.00 по московскому времени, и мы всех рады видеть на нашем канале Крипто Криптовиз Иллюзий. Сегодня у нас в гостях человек, который, вот не соврать вам, наверное, как один из немногих, кто впрямую участвует именно в создании новой крипто, криптопланеты, наверное, да, так можно вас назвать. Ведь вы же действительно создаете, это же действительно ICO. Вот ваше вот прям с нуля создаете новые проекты. Друзья мои, у нас сегодня в гостях один из руководителей проекта DEX Вадим, у нас уже был. Ну, что долго говорить, Вадим. Добрый вечер, Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер, не Dex, криптороботикс. <свят> <свят> <свят> криптороботикс? Да, да, да, криптороботикс. <свят> да. да, мы же, Но в остальном да. все верно, безусловно, безусловно. Да, конечно. да, криптороботикс. Да, вы создаете непосредственно, вот вот. сегодня мы как раз обо многом чего поговорим, мы же, <свят> да, о биржах и о торговых роботах да. совершенно верно. Как раз та тема, которую мы сегодня хотели с вами обсудить. Василий, у меня тогда к вам такой вопрос: вот сегодня как раз хотел затронуть эту тему. Хотел поговорить о биржах вообще, в принципе, о биржах, да, что они есть, потому что сегодня очень много бирж, в принципе, выходят на рынок чем они вообще отличаются друг за друга, нужно ли вообще столько нам бирж, и чем они, ну, скажем так, ну, действительно друг от друга отличаются. Вот это, наверное, основной вопрос. Давай с этого начнем, а дальше уже тогда перейдем именно к вашей основной теме, к торговым роботам и вообще к торговле, которая осуществляется в автоматическом режиме. Давай с бирж начнем. Вот у меня такой вопрос. Очень много новостей, которые сегодня мы читаем, слушаем в разных каналах, о том, что появляется все больше и больше бирж. Да, нужно это ли так. это? А чем это нужно? И вообще, ну, как это все работает? Смысл в огромном количестве бирж? А, действительно, все так, Сергей, все ты верно говоришь. Бирж появляется все больше и больше, с каждым днем количество их растет. Насчет нужно или не нужно, это, конечно, вопрос спорный, потому что, с одной стороны, конечно, их и так уже очень много. Но с другой mm -hmm. стороны, появляются новые биржи. Каждый из которых пытается показать какую-то, создать какую-то свою добавленную стоимость, каждый из которых пытается принести что-то новое на крипторынок. И, наверное, нужно. нужно, чтобы индустрия продолжала развиваться, нужно, чтобы появлялись и новые биржи, и новые модели, распределенные биржи который мы все так ждем, но до сих пор еще при этом необходимо понимать, что крупнейшая капитализация, крупнейшая часть капитализации принадлежит все-таки централизованным биржам, не, не децентрализованным биржам. Uh -huh. И мы все очень ждем, конечно, появления крупных децентрализованных бирж, децентрализованных проектов, потому что изначально все-таки тема криптовалют и тема децентрализации вообще дисинтермедиации, как еще ее называют, она, конечно же, весьма такая широко обсуждаемая, востребованная. Что поменяется, когда вот придут те же самые децентрализованные биржи? Ну, что, что, что это? Что что это даст индустрии, рынку и, самое главное, вот простым пользователям? Вот, допустим, вот я хочу заниматься торгами. Какая разница мне, куда идти, в централизованную или децентрализованную? Где плюсы, где минусы? Ну, на самом деле, то есть, концептуально, конечно, децентрализация приносит ряд преимуществ. Это отсутствие того самого человеческого фактора. Это, Как мы знаем, крупнейшие взломы – это были взломы бирж. Крупнейший взлом, наверное, первый такой, ну, да. который был, это был Маунт Гокс. И это был, был, был первый такой камень в репутацию криптовалют в свое время. И именно тогда начался разговор о децентрализованных биржах, о том, что необходимо к этому приходить, как в целом криптовалюты являются децентрализованными валютами, где нет единого центра эмиссии. Также и децентрализованные биржи ⁇ это тот самый инструмент, где не будет некого единого... Центра ответственности, соответственно, не будет нужды доверять. Однако сейчас необходимо понимать, что те децентрализованные биржи, которые появляются, все равно пока что не позволяют, не предоставляют тот уровень скорости торгов, которые есть на централизованных биржах. То есть децентрализованные биржи, это значит, это значит что мы ко всем этим операциям, мы опять-таки должны делать скидку на минусы блокчейна в целом, которые зачастую проявляются в ограниченности скорости транзакций. Ну, то есть ее надо подтвердить, это же должно какое-то да. количество времени пройти. Ага. Да, то а есть... в, торгах, в торгах очень важно, скорость да. очень важна. То есть надо понимать, да. что курс меняется ежесекундно. И, и э, следить, э, И зачастую тот, кто раньше получает, быстрее получает информацию, это же даже это еще до, до криптобирж. Это, были, ну, мы... это всегда было такое. Да, да. Было, что вплоть до того, что... В свое время братья, а, сервер быстрее. А, как зовут-то забыл. Винклвосы наверное. Не, еще, еще, еще до, короче, Рокфеля, Ротшильда. Ротшильда а -а -а. Они выиграли, они узнали на один день раньше, что Наполеон проиграл. И, соответственно, два брата, один поскакал в Англию, другой во Франции. И начали делать, что он ну, выиграл. Mm -hmm. То есть они пустили утку. И, соответственно, mm -hmm. вот этот один день... Они все, ну там, акции начали скидывать, они все закупили, и только потом пришла официальная новость, что Наполеон, оказывается, проиграл. А сейчас инсайдерскую торговлю сажают. Смотри, то есть получается, что мы имеем. Есть необходимость в децентрализованных биржах, да, то есть это хорошо, это здорово, это классно, но получается, они пока по скорости уступают централизованным. Но, опять же, на централизованных больше и комиссии, потому что там люди. Но это момент, конечно, по комиссиям спорный, потому что децентрализованные транзакции тоже подразумевают комиссии. Иначе должна же быть какая-то мотивация у ну, да, нодов, да, да, да, да. так называемых нодов. Да. Поэтому, ну вот в нашем проекте мы пока что концентрируемся на централизованных биржах, то есть через CryptoOptics, через нашу программу обеспечения, наши пользователи могут получить доступ именно к централизованным биржам, потому что сейчас весь основной объем торгов проходит именно там. Ну да, потому что скорость здесь имеет все-таки свое значение. Хорошо, есть. то есть ты считаешь, что бирж должно быть много, да, то есть это нормально, конкуренция все равно двигатель всего прогресса. Вот. А как ты считаешь, не наступит ли такой момент, как и со всевозможными ICO и так далее, что биржи будут, знаешь, такие скамиться, то есть вроде биржи, биржи, биржи, набрали денег и поху, склопнулись. Ну, как это вот это происходит опять, может, речь? Уже происходит постоянно это происходит. А да, как вообще вот, как, вот нашим зрителям, да, например, понять, что на какой бирже лучше участвовать? Ну, понятное дело, на самых основных, но тем не менее. Соблазн-то большой, предлагают все свои условия, классные, выгодные. Это правда, и, наверное, ты верно заметил, что пока что единственный метод смотреть, где, где сейчас происходит основной объем торгов, потому что у этих людей а, мотивация – ниже для того, чтобы... То есть у них есть существующий рабочий бизнес, который им приносит деньги, и выходить сейчас из этого бизнеса путем... Ну, как ты сказал, соскамиться, это не является для них, мне кажется, оптимальным, оптимальной стратегией. Поэтому сейчас наиболее безопасно это пользоваться теми биржами, которые себя уже зарекомендовали, которые, у которых крупнейшие обороты. Хотя тот же самый Mount Gox на тот самый момент, когда он соскамился, он и был крупнейший ведущей чуть ли не единственной биржи на тот момент. И э, никто не исключает такого момента, что э, кто-то может их хакнуть, и тогда здесь, uh -huh. здесь уже вопрос кибербезопасности, который тоже очень актуален. Ну да, да, есть. А вообще, и существуют какие-нибудь, знаешь, вот такие ну, звоночки тревожные, что вот биржа скоро скамонется? Или это вообще никак невозможно определить? Ну это как, как, как с банками, да, когда банки задирают проценты на депозитах, это значит, что у них проблемы. Uh -huh. Но здесь э, ограничение вывода ограничение – вывода это безусловный э, красный флаг, огромный красный флаг. То есть если, если на какой-то из бирж происходит ограничение по выводу, помимо их стандартных, это сразу же говорит о том, что у биржи, видимо, какие-то су существенные проблемы. Вот, mm -hmm. наверное, такой ну, да. довольно-таки однозначный э, маркер проблем. Тем не менее, вот Хорошо. со своей стороны мы, мы а. стараемся ограничить пользователей на данный момент крупнейшими биржами. Да, мы потому что понимаем… Ну, правильно. Понимаем, вот как раз это... давай сейчас к твоей теме тогда вернемся. Смотри, mm -hmm. сейчас очень много, очень много действительно появляется именно торговых ботов. Такие понятия, как сигналы и все, что с этим связано. Давай попробуем в этом вопросе разобраться, потому что я уверен, многие наши зрители, может быть, слышали, но еще не представляют, что это, как это, и за счет чего вообще происходят вот эти обещания таких процентов, да. А, давай попробуем тогда разделить на что, а, ну, затронем тему торговых именно ботов, именно прям ботов, которые автоматически все делают, и, например, те же самые а, сигналы и все, что с этим связано, за счет чего там получается именно вот, получения таких процентов больших. Давай вот с торговых ботов, что о них можешь сказать? Наверное, а что лучше... Это вообще Сереж, наверное, ага. лучше будет начать как раз с сигналов, а потом перейти к ботам. Да, сигналам. Хорошо. Боты как используют сигналы для того, чтобы осуществлять торговлю. А, начнем с сигналов. Что это такое? То есть, ну... Люди интерпретируют это слово очень по-разному, и есть же такое понятие, как ну, вот те самые инсайдерские сигналы, про которые вот ты говорил, mm -hmm. когда Наполеон проиграл, а они пустили утку. Что oh, да -да -да. Это? это вот как раз таки пример э, таких, можно сказать, фундаментальных э, событий, которые происходят на рынке, э, которых, может быть, кто-то узнает раньше, и это, безусловно, сигнал. Но это не то, чем занимаются роботы, точнее не то, чем занимаются те роботы, которых, вот, например, мы делаем, потому что мы, мы стараемся, то есть мы занимаемся алгоритмическими роботами. Есть, конечно, сейчас, сейчас решения, которые у нас дальше по роду также есть, это внедрение аналитики, например... Общего инфополя и э, аналитики, когда анализируются, например, все соцсети, когда анализируются все новостные источники. И У нас вот есть наши партнеры, французские, компания danнил.io, которая вот сейчас уже э, ну, примерно столько же времени, сколько мы своим, своими разработками занимаемся, они занимаются своей разработкой по анализу этого информационного поля. Они э, собирают все источники в одну некую общую базу. И с помощью. Э, искусственный интеллект, не побоюсь этих слов, <клых> анализируют э, анализирует это инфополе на предмет того, э, как относится в целом криптосообщество, крипто, крипто э, то есть комментаторы какие-то в отношении mm -hmm. того или иного токена, монеты, проекта, и проводят так называемый анализ сентимента, то есть анализ отношения к... О публике к этому к этому токену и уже на основании этого они могут тебе сказать э, вот окей все все все в соцсетях все говорят что надо продавать наверное чем-то вызвано да это вот такие та, такого mm -hmm. рода вещами у нас это есть интеграция и с ними и с другими подобными сервисами у нас есть это в планах на будущее но что мы сделали уже сейчас и про какие э, сигналы мы наверное можем поговорить поподробнее действительно это сигналы технического анализа то есть это именно анализ графиков, правильно? Анализ графиков, анализ того, что происходит на рынке здесь и сейчас, анализ исторических каких-то данных, того, что произошло, и, uh -huh. соответственно, возможность создания каких-то, то есть определения каких-то сигналов, когда uh -huh. вы можете либо открыть позицию, либо ее закрыть с выгодой. То есть получается принцип какой, допустим, есть какой-то технический анализ, да, и по всем параметрам показывает, что рынок, например, будет расти. Соответственно, такой сигнал поступает, пользователю остается нажать кнопку, например, да, принимать, покупать, и робот начинает по биржам закупать. Не совсем так. совсем так. Лучше всего, наверное, показать на примере. Давай. Отлично, тогда я сейчас включу демонстрацию экрана. И продемонстрирую то, что есть сейчас у нас. И более того, я хочу сказать э, и тебе, и всем нашим зрителям о том, что то, что я показываю сейчас, пока что не является э, не в публичном доступе. Mm, это... То есть это вообще, это сейчас прям такая закрытая информация только для тех, кто нас смотрит. Это здорово. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Зрители э, нашего канала сейчас видят то, что пока что еще не видел никто, э, кроме нашей команды, э, mm -hmm. на этом свете. Это то, что есть у нас. И то, что мы собираемся скоро выпустить. Uh, ну, то, что видишь, uh, то, что сейчас показываем мы, это то, что, наверное, наши пользователи и многие из uh, участников EasyBiz также видели и уже, наверное, пользуются. Это наш терминал uh, в его послед... самой последней редакции. И сейчас я буквально в двух словах расскажу про теханализ mm -hmm. и про те самые сигналы. Uh, наш терминал, теперь у нас мы отдельно возможность теханализа вынесли как отдельную функцию которая подключается путем нажатия такой кнопочки. Uh -huh. Включаем теханализ. Немножко занимает это время, пока все загрузится. Ну, когда демонстрация экрана, всегда да, интернет всегда, еще зависает. больше. Да, и вот сейчас мы здесь видим график uh, Bitcoin, Bitcoin USDT. Uh -huh. Да, он пока что еще грузится у нас Чуть-чуть подождем а, Но сразу оговорюсь, что здесь у меня открыто еще помимо, Почему еще так же долго грузится? Это потому что у меня помимо самого графика Еще открыто также три индикатора технического анализа Ничего себе Да, и, наверное, это перебор Я, пожалуй, уберу парочку Я оставлю только один Если mm -hmm. я смогу попасть по кнопке Нет, не сюда нет она от меня убегает так давай попробуем здесь то есть сейчас он нам покажет в принципе даже перспективу роста или падения правильно да безусловно более того более того мы даже сможем какие-то сигналы сами и построить то есть mm -hmm. по, точнее поймать сами эти сигналы, исходя из э, индикаторов. Угу. Ну, а вот такой вопрос, вот скажи, насколько вообще можно верить подобным сигналам? Это, конечно, большой, э, большой вопрос, да, но э, когда мы перейдем к роботам, я думаю, все э, сомнения более-менее из этого улетучатся, потому что мы покажем, э, что у нас получается, пока что на данный момент в рамках нашего внутреннего... Угу. в рамках нашего внутреннего тестирование и cross угу. видно хорошо что помимо да, графика... видно видно. А, а, а видно ли что еще есть помимо графика есть еще две линии зелененькая и красненькая или наверно да, лучше... видно угу. или может быть их лучше настроить их толщину чтобы было лучше видно да, ну, можно настроить, ну, в принципе, и так хорошо видно. И зелененькую, и красненькую, и синенькую. Да, отлично. А, то, что мы видим сейчас, это две а, линии скользящих средних, а, по, которые при пересечении и создают тот самый сигнал. То есть, а, вот на графике NGC-BTC это не так хорошо на самом деле заметно. Я попробую снова включить наш график биткоина потому что на нем объем торгов выше, так, а я могу это выключить и заново создать. Uh -huh. а, да, вот я его сейчас заново открою и создам, и чтобы все было видно. Но тем не менее, принцип таков, пока это все грузится, я постараюсь рассказать про принцип. Принцип таков, что когда происходит пересечение этих двух линий, и, то, и происходит. То есть если красная линия пересекает зеленую снизу, то это, по сути, и есть момент сигнала на покупку. А когда зеленая линия пересекает красную сверху, это сигнал на продажу. Mm -hmm. Да, э, не буду погружаться в математику, и, а, точнее статистику, которая является так сказать, основополагающим принципом, но если говорить просто, то вот так. Если говорить еще проще, еще проще, то для наших э, дорогих пользователей мы сделали следующий инструмент. Мы сделали автоматизированную систему технического анализа, которая показывает вообще, то есть, как вот сейчас, судя по тем или иным индикаторам, собранных, собранными все вместе в одном месте, что следует сделать. И вот как сейчас показывает наш анализ, если мы смотрим на дневных таймфреймах, то э, наш вот, то сейчас, в принципе, индикаторы технического анализа довольно-таки нейтрально. А нет, это не довольно-таки нейтрально, это наш тормозящий интернет. А на самом деле индикаторы... Активно тех... продавать. Да, индикаторы технического анализа говорят нам активно продавать. Это если мы смотрим на дневных таймфреймах. А дневные таймфреймы, угу. как раз таки, это для тех, кто, кто торгует не внутри дня, а скорее тех, кто в целом собираются вот, вот на сегодняшний день решение именно такое. Если вы хотите подумать о том, что в течение суток, если мы смотрим суточный таймфрейм, то да, активно продавать, говорит нам технический анализ. И, к сожалению, мы эту картину наблюдаем довольно-таки долго. И в связи с этим, например, за, связаны некоторые наши задержки по нашему родмепу, потому что мы не хотим выпускать продукты, которые приведут к убыткам наших пользователей. Однако сейчас мы уже выпускаем все те продукты, которые позволяют сделать решение. И да, мы видим, что, к сожалению, рынок криптовалют говорит нам о том, что биткоин следует активно продавать. Угу. Очень здорово. Тогда у, нас... у меня, смотри, да. такой вопрос: принцип вообще роботов, то есть как они работают? Ну вот как раз, как раз те сигналы, которые я показал, продемонстрировал, те точки пересечения, угу. это и есть команды для робота. А вот сейчас мы перейдем к той части, которая, естественно, которую еще никто не видел как раз. Это к роботам. Давай, хорошо. Да. А, вот сейчас на этом экране мы видим всех наших роботов. Наш, так сказать, магазин, будущий магазин роботов, где будут, где будут доступны все наши роботы. И мы уже, как, как видно, мы уже разработали на данный момент четырех роботов, доступных для нашего внутреннего тестирования. А, да я даже более того скажу, на момент выхода их, их будет еще больше, потому что мы постоянно дорабатываем, потому что мы подошли к этой задаче фундаментально и для начала э, проработали в теории, как они должны работать и разработали все, э, то есть разработали концепцию сам, саму и поставили возможность добавления любых параметров, то есть любых таймфреймов, любых интервалов, если мы говорим про, например, high-low робота, а, или а, вот если мы говорим про moving average, это, то есть различные отклонения тех самых, moving average. Однако же это не значит, что это будет работать идеально, и к моменту, когда мы собираемся их выводить, мы их собираемся выводить уже а, проработаем под конкретные фазы рынка. Здесь вот это тоже надо понимать, что сейчас мы находимся в в фазе рынка однозначно падения, то есть сейчас происходит падение рынка. И поэтому для падающего рынка, конечно, довольно-таки тяжело сделать стратегию, которая будет прибыльной. И несмотря на то, что мы это, потому что на падающем рынке гораздо больше происходит сигналов на продажу, чем на покупку. Это, я думаю, здесь это даже объясняется. Ну, да. это понятно, дело, конечно. Да. да. А, то есть возможности для приобретения их меньше и, соответственно, и стратегии, когда, когда, а мы все-таки говорим об обычной торговле, не о маржинальной. Я думаю, это тоже стоит этот аспект затронуть про маржинальную торговлю, а именно торговлю так называем торговлю в шорт, когда мы по сути в, в заем продаем ä, позицию, то есть, по сути, открываем позицию с тем токеном или коином, которого у нас нет. Вот сейчас чуть-чуть непонятно, еще разочек. А -а -а, маржинальная чуть -чуть торговля. Выясни. Маржинальная да. торговля – это тоже интересный на самом деле предмет которые вот сейчас доступны на, на ряде бирж, в частности, наиболее известный – это BitMEX. Это когда есть для трейдера есть возможность позиции, открыть позицию шорт, а, то есть по факту продать то, чего у него нет. То есть, позиция шорт, якобы... то есть это… Вот, давай смотри, просто у нас многие зрители, например, ну, не понимают вот еще mm -hmm. таких слов. А... Давай так, что такое шорт? Ну, то есть вот если позиция long. Это когда… Лонг это длинные. А ага, да. шорт – это короткий. Да, это если дословный перевод. То есть, когда мы открываем длинную позицию, мы покупаем за наши деньги, например, какой-то токен. Так. Угу. А позиция короткая, она угу. о чем говорит? То, что мы продаем, по сути, то, чего у нас еще пока нет. То есть, мы берем в долг, токен и продаем его в надежде на то, что цена его упадет, mm -hmm. мы, соответственно, закроем позицию и получим прибыль. Mm -hmm. И такие, mm -hmm. такая тор торговля в криптовалютах, она доступна, например, на бирже BitMEX и на бирже Bitfinex. Mm -hmm. а, и несмотря на то, что Bitfinex, например, у нас уже есть сейчас в списке а, торговлю по коротким позициям, мы пока что еще не добавляем для наших пользователей. Mm -hmm. Mm -hmm. А, но, тем не менее, вернемся к роботам. Да. Кстати, кстати говоря, небольшой наток, тоже такой небольшой инсайт. А, мы также разрабатываем роботов для маржинальной торговли. Они будут позже, а, но мы работаем над этим тоже. Вернемся к роботам. А, у нас сейчас уже есть, вот, как я уже показал, это четыре робота. И вот в данный момент, например, с моего терминала два из них работают. И мы можем посмотреть, что у нас сейчас здесь происходит. И, да, этот робот, на, сам, на самом деле, эти роботы у нас есть сами по себе, как с, вообще, с, так, честно говоря, довольно-таки давно уже. Мы, mm -hmm. э, но мы все еще пока их не выпускаем, потому что вот здесь, и это такой большой-большой инсайт, Я не знаю, э, не отругают ли меня здесь э, мои руководители, то, что я сейчас покажу, но вот здесь видно, то, что у нас э, вот в данный момент этот робот за последнюю текущую торговую сессию этот робот сделал 23 успешные сделки и 65 неуспешных, но при этом э, баланс прибыли превышает баланс потерь. Это как раз таки к вопросу о том, работает ли этот теханализ. Э, да? По это в сутки или как, он, или как это? Это, это за, вообще за его это за, за какой послед... период? За последнюю торговую сессию. Сейчас я скажу. Это, это последняя торговая сессия а, началась. Она у нас началась. Она у нас. Так, ну вот здесь как раз мы тоже видим. Мы тоже видим, что последняя торговая сессия у нас закончилась 17 июля. Но вот эта торговая сессия. Сейчас я уточню. На полтора дня? Да, да. Вот, ребята говорят, полтора есть, дня у нас. Полтора трога. дня да. – это 23%, 23 успешных сделок. Да, но это такое, это, это не скальпер, это не быстрый робот, это робот, который открывает довольно-таки продолжительные позиции. Здесь мы можем, кстати, его угу. посмотреть. Он работает на интервале в 40 свечей, на минутных таймфреймах. А, это уже заменили. Да, видимо, работал на других да, интервалов, потому что эти интервалы короче. Тем не менее, да, это то, что вот мы сейчас здесь видим. Это вот наш, собственно говоря, наш робот. Который сейчас... Но опять же, я так понимаю, же здесь можно и стоп-лоссы настроить. То есть он в минус-то там раз и сразу отсекает. Ну, безусловно, конечно. Он не, не позволит уйти на все. Не позволит уйти на всю... То есть на, всю, на все деньги в минус он не пойдет. Здесь стоп-лосс установлены на минус один процент от цены. Один процент. Да, минус один а, а, а. от цены. Я немного хочу подробнее рассказать про ток работы high-low, потому что все-таки это не moving average, то, что я показывал на теханализе. Здесь немножко другие. Здесь немного у нас другие а, сигналы используются. Эти сигналы, они... А, если совсем грубо говорить, то мы можем смотреть... Я вернусь вот сюда. И если мы здесь, на этом графике, мы посмотрим на... 40 свечей назад и найдем позицию с наименьшей ценой за эти 40 свечей то это и будет та самая позиция по которой э, робот будет приобретать э, из ордер бука наши ордера а наивысшая позиция плюс минус отклонение которое мы также указали там это будет та самая цена по которой он будет продавать то есть здесь немножко другой принцип э, по сбору сигналов происходит То есть он а, смотрит 40 свечей назад, оценивает oh. самую низшую, самую высшую, и по этим параметрам именно вот начинает закупать или продавать. Да, то есть вот здесь видно, что buy 0%, это значит, что он покупается нулевым отклонением от этой цены, uh -huh. а, и продает, придает по цене 3% выше, чем цена продажи. То есть, была. то есть как и... только относительно как... самой высокой свечи 40... 40 свечей назад будет 3%, он сразу же начинает уже продавать. Да, как мне наш сетева объяснилось, если ты достаточно фартовый, то можешь даже 5% поставить и будет продавать по 5%. Плюс от наивысшей угу. цены. Да. Но, а, а... Смотри, Вадим, здесь вопрос. Ага. вопрос в чате есть. Трейлинги в терминале реализованы? Трейлинги реализованы на деве на Проди пока еще тоже не выпустили, потому что mm -hmm. трейлинги это довольно-таки э, ресурсно затратно с точки зрения про, с точки зрения э, с, это, э, вычислительных мощностей довольно-таки. Затратная задача, и мы э, планируем, то есть мы обязательно представим трейлинги в нашем терминале, они будут, э, более того, они даже будут в качестве бесплатных функций, однако в ограниченном количестве, то есть э, до какого-то лимита можно будет поставить какое-то количество трейлингов, а потом уже э, трейлинги будут, дополнительные трейлинги будут за деньги. Вот Мы сейчас решаем вот именно конкретно эту задачу, и как только мы ее решим, мы трейлинги также выпустим. Э, вообще отличный вопрос про трейлинги, потому что трейлинги – это несмотря на то, что звучит это как тип ордера, по факту с точки зрения разработчика это также является роботом. То есть для того, чтобы mm -hmm. осуществлять трейлинг-стоп, что такое трейлинг-стоп? Для тех, кто для всех других наших слушателей, которые наверное не да, знают. потому что слово такое интересное довольно-таки. Да. Трейлинг-стоп это ордер, который, который позволяет смещать стоп-лосс. Вот. Наверное, лучше расскажешь, что такое стоп-лосс. То есть выставляя позицию, вы можете поставить команду на ее закрытие при достижении определенной цены. То есть тот самый стоп-лосс, остановка потерь, то есть фиксация убытка. Что такое трейлинг стоп? Это стоп-лосс, который следит за изменением цены реал-тайм и сдвигается, в зависимости от, от, от изменения цены. То есть вот если, допустим, мы взяли за какой-то токен за 100 долларов, а он стал стоить, и у нас ему поставили стоп-лосс на 95, то есть вроде как 5% от цены, то может быть цена достигла 150, а потом упала до 95, и только тогда стоп-лосс сработал. А трейлинг стоп позволяет по-другому, Трейлинг стоп позволяет установить стоп-лосс в относительном выражении, и, соответственно, то есть когда цена будет от, там, от 150 минус 5 процентов, он тогда и сработает. То, есть, то есть получается трейлинг – это такой плавающий стоп-лосс, правильно? Все... О, по каким-то параметрам его mm -hmm. можно настроить. А Не как верно. у робота, например, 1% он сразу отсекает, а трейлинг – это возможность планового какого-то отсечения э, продаж. Да, в относительном выражении. Э, все верно. Mm -hmm. Это очень хороший плавающий, mm -hmm. следящий, даже вот лучше всего следящий. То есть ну, трейлинг следящий. Mm -hmm. Трейл – это следящий. Mm -hmm. И поэтому он именно является то следящим. То есть получается, Вадим, смотри, я так, чтобы мне разобраться, да, самому и зрителям пояснить. То есть получается сейчас основная, скажем так, деятельность всех трейдеров заключается в выборе грамотного робота. Я даже то так есть, сказал, в выборе грамотной стратегии. Стратегии, да. То есть как таковой люди-то ну, не торгуют, потому что если самому торговать на бирже, ты много не наторгуешь. Потому что, опять же, скорость операции, скорость реакции и так далее. То есть, э, оста, скажем так, основная задача трейдера – это следить за тем, как работает его робота, выбирать стратегию и настраивать. Правильно вот я понимаю? Есть разные школы. <связывающие> есть разные школы, <связывающие> и угу. кто-то кто говорит про… То есть, вот ты же очень верный вопрос задал, что есть мнение, что э, технический анализ не работает. Мы на своем примере… Uh, и в алготрейдинге, как в, в, в, в таком наивысшем развитии технического анализа, мы стараемся доказать, что это не так, и что он работает, и что мы действительно можем приносить прибыль нашим клиентам. Во случае, mm -hmm. для, для самих себя мы уже можем. Uh, но есть разные школы. То есть есть школы, например, uh, как вообще есть, есть холдеры, да, которые покупают и держат в... в, в какое-то продолжительное, значительное количество времени держат некие токены или некие то есть, биткоин. И, естественно, те, которые, те люди, которые купили биткоин там, в 2011 году, у них сейчас, им сейчас все равно очень здорово, несмотря на то, что, несмотря на то, что вот нам теханализ, вроде как говорит, активно продавать. Есть те люди, которые занимаются, например, так сказать, Периодичной торговлей, то есть, ну, они иногда покупают, иногда продают, они изучают, есть так называемый фундаментальный анализ, да, то есть, когда люди, в первую очередь, изучают проект, изучают основные характеристики проекта, изучают проблемы. В криптомире это, в первую очередь, относится к протоколам изучения базовых протоколов, консенсусных алгоритмов их, и уже на основании этого они принимают решение о покупке или продаже тех или иных токенов, они изучают новости. А есть технический анализ, есть э, торговля. Э, и вот в рамках технического анализа, да, мы убеждены, вот как мы, как команда Crypto Robotics, мы убеждены, то что, безусловно, будущее за алгоритмической торговлей. И именно mm -hmm. мы разрабатываем эти наши приложения. Я понял. Вадим, ну смотри, у нас уже время подходит, мы как бы стараемся лаконичные наши выпуски делать, давай тогда вот что сделаем. Сейчас тогда экран попросим тебя отключить и отвечаем на вопросы, которые у нас есть в чате. Конечно. Друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы по роботам, по биржам, по каким-то принципам, пожалуйста, пишите, я сейчас зачитаю, и Вадим ответит, я думаю, с большим удовольствием на все ваши вопросы. Конечно. Смотри, Вадим, здесь задали такой вопрос. А когда битмекс подключать планируете? И когда появятся роботы для полноценной торговли? Ну, роботы, как мы видели, они уже есть, они уже полноценно торгуют. Но, опять-таки, я еще раз повторюсь, мы здесь, мы понимаем всю величину ответственности. И последнее, что мы бы хотели бы, чтобы случилось, это чтобы мы выпустили роботов, на которых люди бы начали терять деньги. Поэтому мы сейчас... Занимаемся чем? Мы сейчас уже на протяжении нескольких месяцев занимаемся отладкой, чтобы, во-первых, не было никаких технических проблем у этих роботов, чтобы не было никаких сбоев, и, а, а во-вторых, мы занимаемся проработкой стратегий. Проработкой стратегий для конкретных фаз рынка. А, и когда у нас будут эти конкретные стратегии, мы, будем, мы скорее всего, выпустим несколько различных, вариации наших роботов потому что то что у нас есть сейчас уже на руках это то что у нас в принципе было заявлено по родмэпу дальше так называемый конструктор роботов который мы планировали сделать позже мы его, ага. получается что для себя сделали раньше мы сейчас можем сконструировать э, довольно-таки большое количество разных роботов э, и вот когда мы сможем создать эти самых роботов которые будут понятны и доступны массовому пользователю когда мы сможем к ним выпустить обучающий материал также чтобы люди могли обоснованно сделать этот выбор в пользу тех или иных роботов и применять их на тех или иных фазах развития рынка вот тогда мы их выпустим и это уже будет очень скоро а что касается битмакса и что касается маржинальной торговли я вот здесь попрошу возможность снять наушники и спросить у нашего Сито Константина, который тут рядышком, и уточняет вопрос у него. Ну, а я напомню нашим зрителям, что друзья мои задавайте вопросы, еще есть время. Так, Костя говорит, что. Безопасно будет сказать, что BitMEX и маржинальную торговлю в массовом доступе мы будем подключать не ранее, чем через 2-3 месяца. Mm -hmm. Так, ну это уже, это уже хорошо. Смотри, еще тоже такой Вадим вопрос. Если биткоин падает, на чем еще можно заработать на терминале? Ну, это, конечно, такой большой-большой большой, вопрос. Да, вопрос. Я... Безусловно, мы можем показывать, мы уже показываем сейчас то, что с помощью наших роботов вы можете увеличить свой э, объем биткоина, который у вас есть на балансе. Э, угу. Можно, конечно, э, то есть, когда у вас будет маржинальная торговля, это будет та самая возможность для зарабатывания, несмотря на то, что даже, окей, курсы падают, вы все равно можете зарабатывать на коротких позициях. Ну да, это такое больше философское. И смотри еще тоже. а Когда роботокены выйдут на биржу, на какие биржи планируете, какие сроки обозначена и ориентировочная стоимость токена через год, по вашему мнению? Uh -huh. а последний вопрос. Я, наверное, все-таки отвечать откажусь. Потому что, ну, не, не являясь и за последние полгода mm -hmm. мы видели э, очень большое количество проектов, которые, э, ну, то есть, выпускали токены, которые выходят на биржу и которые, к сожалению, не э, выполняют, ну, то есть, не достигают какого-то бешеного заявленного количества иксов, потому что мы видим, что происходит с mm -hmm. Ну да, рынок такой непредсказуемый. Что я хочу сказать. Для тех людей, которые хотят пользоваться нашими, нашими роботами, мы уже, можно сказать, обеспечили возможность их приобретения. У нас уже сейчас на сайте есть возможность приобретения наших токенов через сервис BestRide. Уже сейчас можно приобрести наши токены для пользования внутри терминала. Для, что касается бирж, мы до сих пор этим вопросом занимаемся, и мы, мы работаем над этим. Ждите апдейтов в ближайшем будущем. Угу, угу. Ну тут смотри, вот еще скажешь, Вадим, это цена робота 850 робо в месяц была или единоразово? А, Я так понимаю, это просто название, да? Или это, это, больше, это больше на данный момент плейсхолдер? Mm -hmm. по, э, по ценообразованию у нас, мы, в принципе, проработали этот вопрос, и э, ценообразование у нас понятное. Ценообразование у нас будет начинаться от эквивалента, то есть мы сейчас вынуждены привязываться к долларовому эквиваленту. И ценообразование mm -hmm. у нас будет от, за самых базовых роботов, за, э, будет ценообразование у нас начинаться 69 долларов в месяц. А, угу. Ну и далее, то есть у нас также есть, то, есть, то что сейчас есть, вот у нас гораздо более расширенный функционал, который мы, в принципе, за угу. несколько большие деньги будем продавать, однако же массовому пользователю этот расширенный функционал и не нужен. Ну да, я согласен, потому что это уже более профессионалам, наверное, нужно. Смотри, еще такой вопрос, есть ли а, у вас реферальная программа? Реферальная программа у нас была на этапе э, размещения токена, на данный, uh -huh. момент, на данный момент у нас э, реферальной программы как таковой нет. А, что, чтобы, что подразумевают люди под реферальную программу, хотелось бы узнать, чтобы, чтобы как-то более внятно... На ну, наверное, там порекомендовал, пригласил, получил какие-то токены. Пока что мы это не делаем. Пока что нет. Хорошо, ладно. Вадим, ну, время наш подходит к концу. У нас сейчас впереди еще один будет прямой эфир. Спасибо тебе за то, что пришел. Спасибо, что поделился такой информацией, показал действительно ваши разработки и так далее. Для многих, кто в ваш проект еще на стадии ICO, скажем так, поверил, я думаю, это действительно хороший показатель. Ну да, вот. мы здесь, Спасибо. мы работаем. Да, спасибо да, большое, да, что приглашаете, добро. даете нам возможность выступить и рассказать о наших разработках и о том, что мы делаем. Мы всегда на связи, поэтому, да, будем и дальше Красиво. рады вашим приглашениям. Ну что ж, на этом мы прощаемся с Вадимом, говорим всем спасибо, что были с нами. Вот. Увидимся ровно через неделю в понедельник в 19.00, все без изменений. Всего вам доброго, до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Кстати, забыл сказать, ставьте лайки, потому что нам это приятно. А от вас небольшие, скажем так, затраты. Да? чуть-чуть кнопочка, нам приятно. Ну все. Всем хорошего вечера. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока.